40 тысяч Майка MyKSGO.net. Помните время, когда вот этот кейс люто хайпанул на моем канале? Сегодня мы откроем, конечно же, миллион этих кейсов. Бля, я его искал, не мог найти, и вот, наконец-то, он попался. По факту, можно сказать, что с этого кейса началась история канала Человек-Человек, потому что набрал он огромнейшее количество просмотров. Будет жестко, будет дорого, но перед этим попрошу вас посмотреть рекламную интеграцию, потому что деньги на депозит нужно откуда-то брать, и для этого нужно делать рекламу. Отдельная благодарность будет, если даже просто перейдете по ссылке в прикрепе на сайт, который я сейчас вам прорекламирую Короче, рекламная интеграция, давай, а потом уже будет ролик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 Короче, спасибо всем за просмотр, очень долго получилось, но, бля, кейсы на что-то открывать нужно, короче, погнали. Огромное всем спасибо, что посмотрели интруху, ну, нужны бабки на депы, конечно, деп не отбили, потому что интраст только не стоит, но, тем не менее. Ладно, блядь, биткоин кейс, что то мы уже заговорились. Короче, вот настоящие ЛД это помнят, и я безумно вот эту вот тему хотел записать. Это вот, блядь, это реально начало-начал. Этот биткоин кейс набирал на моем канале безумно много просмотров, я не видел его на моей CSGO, но, блядь то ли я в глаза долбился, то ли он реально не так давно снова появился, я такой, ебать, а вспомним-ка молодость. И прикол в том, что стоимость этого биткоин-кейса, она как-то, ебать, перча, кайф жираф, охуенно. Она, короче, как-то меняется относительности стоимости битка. Как это происходит, я в душе не ебу, но стоимость кейса меняется. Может, она просто, знаешь, на каком-то генераторе стоит, что скорее всего и что вероятнее всего. Потому что я не знаю, как может меняться стоимость от биткоин э, прайса. Хотя, блядь, ну, допустим, один... Ну, может. Короче, похуй. Цена стоимости меняется от стоимости битка. Это было, есть и будет. Хуй знает, но вроде бы как оно так работает. Работала, по крайней мере, 300 лет назад. А, блядь, да со... Ебать! Градик ахуй, на... а подожди, стой 44, а ну заебись Градик блять, вот это дроп, градик Оставляем еще и перчи. вот это охуенно Вот это биткоин кейс блять Шансы дропа, сколько на наград А, 0.1, охуенно То есть подожди, а нам выпало 44к но ну, по факту это хуйня Вот ну реально это хуета, потому как Х2 депо это блять мало Я хочу больше, нам нужно больше Золота, то что выпало сейчас Это скажу честно, хуета И это мало блять, ну вот 48 и ебать, наконец-то MyCSGO Раздуплился. Предыдущий ролик мы, по-моему Вообще нихуя не окупили и слили Просто в сухую, блять. А здесь еще Интра э, есть, за которую заплачено Деньги, блять. И э, все-таки Есть и окуп. Это вообще Охуенно! Вот такие ролики, блять Нужны на э, канале Это заебись. И не зря уже биткоин Кейс, блять, начал открывать. Но, кстати Нам выпали и перчи за 37 Тысяч и градиент. Самое, что Интересное, блять, я не вижу тут скинов За 100 тысяч. Может, я вообще, ублюдок, кон но я не вижу тут, сука, скинов за 100 и 100+, плюс -ка. есть самое дорогое, рентген, блять, вопрос, где драгон и так далее и тому подобное, где все это? Ну, ладно, в принципе, хули пиздеть, нас и атака купила, это заебись, причем ролик 2 минуты, может, за хуйня? Подожди, нас просто сейчас его убрали? Стой, а, нет. А, блядь, посмотри, прайс изменился, то есть о чем я и говорю, что цена кейса постоянно, блядь, меняется, Это градиент выпал только что еще один или что, блядь, кстати, можно рандом всю эту хуйню проверять, не знаю, я вроде ютубер, верить в это или нет не админ, но, блядь, я ютубер, э, и на этим все сказано, но на ваших глазах поменялась цена, собственно, кейсов, а, у нас еще и перчи есть, вообще заебись. Это вот когда походу с кейса кикнуло Или блять, когда нахуй? Я немного не понял Когда эти скины в инвентаре появились 28 тысяч за 44, это же не 400 Да, это 44к, Бля, но ну, прикольно Что прям на ролике поменялась э, Стоимость, но конечно он сейчас нихуя Выдавать не будет, вот э, стоимость Поменялась, а наполнение нихуя, я думал еще и Наполнение меняется, ладно, фастом Но сейчас ебань будет падать, потому что кейс Резко блять подешевел, хотя вапа Ну неплохо, 6 тысяч потратили мы заебись Майк MyKSGO все-таки вспомнил Что я ютубер, все-таки вспомнил, что я Человек, а похуй, перчи падают дальше. Ну, такая тенденция меня устраивает. Блять, главное, чтобы окупалась и это, это самое охуенное. 1600 рублей, блять. Открыть за. Вообще, смотри, деп 40. Я раньше как делал? А, короче, мне что-то выпадет типа, блять, на любом проекте, который я снимал давно, и да только начался мой путь на ютюбе, начался с Изика, да, кто не шарит. И даже когда дропались дорогие скины, я их, блять, оставлял и делал видос. Но типа депать не надо. То есть в любом случае, при. Придется ролик записывать, а тут еще одна интеграция будет, и заебись, и человек почти уже купил деп. Ну и плюс еще не придется депозити. типа будет все охуенно. Короче, я не знаю, что делать с градиентом. Можно сделать контент и оставить балик вообще на следующий видос. То есть сейчас постараться дохуя не слить и потом еще и градик продать, чтобы реально сделать годный контент, тем более на моей CSGO больших балансов не было 300 лет. Ну, потому что сайт я, блядь, он мне откровенно нихуя не насыпал. Но после проверочки, как выполнешь, я такой, ага, блядь. А админы помнят о моем существовании. Ой, третья рота команда, заебись. 8-7, охуенно, не, пусть так дальше падает. Меня, в принципе, все устраивает. Вообще заебата. Можно, кстати, немного размяться, залететь на ножевой какой-нибудь или перчаточный кейс, если он тут имеется. Бля, но биткоин кейс это наше все. Реально, мне очень интересно, сколько на этой теме на вот этой вот, блядь, наберется просмотров. Ибо, ну, ну, сука, оно должно. И вот ты сейчас можешь помочь продвижению роликов ебать сюда лайк. Это будет, блядь, такая огромная огромная тебе благодарность. Я буду прям безумно счастлив, если мы вот на этом ролике, знаешь, лайков давно много я не получал, ну, за исключением видосов, где мы делали открытия с Ченджером. Прям на кейсах лайков кучи не было давно. Давай вот сейчас поднажмем реально, если, блядь, у нас на роликах, ну, 8 плюс просмотров есть точно. Вот если каждый, блядь, из вас поставит по лайку, это 8 тысяч плюс плюсом лайков выйдет. Я буду вам пиздец, как признателен, поэтому, ребят, давайте. Плюс еще и, блядь, градиент ебнулся Поэтому все охуительно. Еще будут лайки. Я просто скажу, что, блядь, я вас всех пиздец как обожаю. Давайте сделаем мне настроение. Тем временем, бля, я не хочу этот биткоин кейс больше открывать, потому что он стоит 300 рублей. Мне он не интересен. Вообще нахуй. Мне он абсолютно не интересен. Мне, знаешь, что нравится? Блядь, я такую тему ни разу не открывал. Самое прикольное плюс бонус. Какой, какой бонус, блядь? Ну давай попробуем. Тут вроде топ ножи. Но лор, кстати, М9. Попробуем. Хули нет. Главное, чтобы кал не выпал, блядь. Чистая вода ну no. хуй какой бонус, я не понимаю, блять. Бонус был бы, если бы, знаешь, при открытии кейса тебе еще 50 тысяч сверху накидывали. Это бонус, это хуйня какая-то, это не бонус, скажу все как есть, блять. 22 тысячи остается, короче, бля, я предлагаю балик оставить, давай сейчас на все прогуляем. Но 10 сквидвардов, и... ну я не хочу, блять, да тут ну в жопу. У меня э, есть градиент в инвентаре, я сейчас, ну, думаю откровенно, что с ним делать. Либо оставить все-таки и сделать контент, либо въебать э, на свои принципы и вывести. Ну вот, я не знаю, Но, на самом деле очень логично будет продать и сделать еще видосы. Подеп в любом случае еще будет, потому что блять, это контент по кейсам. Ну, типа, вот смешно, кто пишет: Ебать, снимать что-нибудь другое, вот чисто знаешь, когда ты всю жизнь, блять, снимал, ебать, пантера охуенно, а это заебись. Вот короче, про что я говорил, когда ты всю жизнь, блять, снимал кейсы и канал Человек-Человек, это блять. Ну, это вот. Это уже, можно сказать, канал исключительно не человек чего-то, а open case его, да, переименовать. И мне пишут, блядь, снимать что-нибудь другое, заебал. И я такой сижу, думаю, да, блядь, приловко в это придумали. А я даже сначала не понял. Поэтому, ну, деп в любом случае будет, хуй знает, что будем делать с градиентом. Я думал, он стоит хотя бы от сотки. А он какой-то, блядь, дешевый. 44 тысяч. Джибать! Да так, а попахивает под крутоном, блядь, или нет? Ну, окей, э, так, это мы... Но я думаю, что градиент мы точно продадим. Вот насчет на этого можно еще будет подумать. Я это по-любому, блядь, заберу. Или ебануть для вас контента, нахуй. Вот, ну, Варик, ебать, напишите в комменты. Я оставлю эти скины в интернет до тех пор, пока в комменты не напишут. Короче, смотрите, что можем сделать. Можем ебануть прям лютейший контент и накидать вот кучу вот этих премиум кейсов вам. Реально, и, блядь, ну... Я хочу это сделать, тут кейс за 32 тысячи, блядь. Короче, если ты за то, чтобы я все продал, пиши плюс в комменты. Если против, минус. Да, я, блядь, сейчас просто вас байчу на комменты. Не, на самом деле, мне это нужно, чтобы я понимала. то потом негатива словлю. Вот конкретно вы решите, что мне делать с тремя скинами, то есть с двумя огненными змеями и одним градиком. Все исключительно, блядь, положится на ваши плечи. Можем ебануть такой контент, что ну просто пиздец. Конечно, блядь, логично это все вывести. В общем, жду от вас ответа. обратной связи. На связи, блядь, связи связи. Похуй, всем спасибо. Это был человек. Всем пока. Спасибо за поддержку.